Я как-то рассказывал, как настроить OBS Studio. И, в общем, я вот открывал вот это сеттинги. Сеттинги можно в левом углу, а вверху открывать. Можно в правом внизу, вот здесь. Здесь быстрее. В общем, я рассказывал, как настроить OBS Studio. И, в общем, для, для обычного десктопа. И, в общем, я выбрал вот это, ну, это все вот эти настройки. Вот это стрим. Если кто будет стримить, вот сюда вводишь это сервер. И там, когда в YouTube открываешь, например, там написано ну, название сервера, и также там написан вот это стримовый ключ, стримки. Но это сейчас не нужно. Это Я, я хотел рассказать про то, вот вот это все, в общем, это настройки. Такие настройки у меня для ноутбука Windows 10. Ну, такой вообще старинный ноутбук. И, в общем, здесь я выбрал, в общем, вот какие-то... Я уже забыл, что... А, вот именно вот это я выбрал. Простые настройки. Но ну, сейчас я для записи выбрал вот это. Качество записи именно для записи. Я сейчас не стримлю, я записываю на свой ноутбук, на вот этот старинный. Я выбрал себе очень высокое качество для записи. Indistinguishable quality. То есть это... Неразличимое, ну качество записи и картинки практически невозможно различить. Это очень высокое. Он, ну в общем, он схватывает весь экран практически все пиксели, ну каждую точку. Но если вы стримите, ну стримить для стрима для стрима сейчас нет такого. Раньше было для стрима вроде тоже можно было высокое качество делать. Ну, в общем, для, для стрима такой точно не пойдет. Ну, для стрима тут и не нужно. Ну и в общем, я выбрал для записи вот этот формат МКВ. Может, вот это кого-то поставило в недоумение. Вот, но мне показалось, что вот это М, МКВ, точнее, по-английски, мне показалось, что МКВ она легче записывает. Хотя это как ну, сказать, как сказать, инту, интуитивно. Ну там еще есть какие-то заморочки, что МКВ лучше берет несколько звуковых полос, но это для, ну это в основном для игроков, потому что, ну они играют на мультигеймерные вот эти игры, ну где несколько в общем, игроков, им нужны звуковые полосы. Но мне они и нафиг не нужны, я ну, вообще практически не играю. Ну, иногда какой-то я вот это посмотрел. Фильм «Ход королевы». Что-то у меня загорелось опять с компьютером сразиться. Ну, потом что-то я испугался. Думаю, опять он обыграет. И я буду целый день потом ходить злой. Практически не играю. Ну, вот это МКВ. В общем, МКВ. Я выбрал МКВ. В общем, вы смотрите. Вы записали, например, МКВ? Вот сейчас я записываю как раз. И, в общем, ну и почему я не выбрал MP4, я не знаю, интуитивно мне понравился МКВ формат. МКВ его вроде еще называют что-то такое, близко к матрешке. Ну, то есть это вот эти придумывали программисты, когда вот эти видеоформаты... В общем, его, кажется, одно из названий было матрешка МКВ, потому что... Ну, то есть там как бы все заворачивается. Видео, видео и звук. Когда ты записываешь, делаешь видео, там идет две записи основные. Видео и аудио, звук. И потом все это заворачивается как бы вовнутрь. И они как бы так, ну, для шутки назвали матрешка. Ну, по-английски они даже назвали это матроска скорее. Вот. Ну, мне что-то понравилось МКВ. Ну и, в общем, никаких проблем. Вот смотрите, если вам, например, из МКВИ у вас не грузится на YouTube, вы записали видео, или, ну, он не грузится на ВКонтакте или в Одноклассники. Вот этот формат МКВИ. но ну, если вы сделали запись на OBS Studio, то он очень быстро преобразуется, например. Но еще для интереса я могу, например, показать, как это работает. Например, я открыл на экране веб-сайт Википедии, да? Я убираю эту без Studio. И вот мы и делаем еще запись экрана на Википедии. Ну, какая первая страница я могу записать? Вот, например, Википедия. Вот какой-то американский миссионер. Вот, в Ханконге. Гонконг. Хан ну, в общем, мы сделали короткое видео, да? Ну и, и теперь можно... О, у меня показывает, что... А, это такое... Интересно, раньше такого не было, смотрите. Сейчас смотрите, какой на это... Ну вот это в меню красный сигнал, значит, записывает. Раньше это уже новая версия BS. -а. Ну, в общем, мы сделали видео, <coughs> мы останавливали его записывать. Ну вот я начал опять по-новому записывать, чтобы показать вам, как быстро вот это МКВ переделать в MP4, если у вас MKV не грузится. В общем, <coughs> ну я специально выключил, потом я два видео соединю, потому что иначе мне не, ну, я не смогу показать, как его преобразовывать. В общем, мы теперь можем закрыть вот этот сайт Википедии. Вот. Это мой десктоп. Картинка. Вот. И здесь, в общем, мы открываем сеттинги. Но, как я говорил, или вверху, сли... вверху слева, или внизу справа. Обычно внизу справа открывают сеттинги, потому что тут короче. Так. И, в общем... А, нет. Тут не сеттинги нужно. Тут нужно именно вверху слева смотреть. Открываешь вверху слева... Вот тут, очень общем, какая фигня написана на языке программистом. Я это не понимаю. Вот это шоу-рекординг, ремакс, рекординг, сеттингс. А, ну вот это сеттинги, это вот эти самые, что и в правом углу внизу. В общем, шоу-рекордингс, это открывает вашу папку на компьютере, где ваши видео, ну, записанные obs -ом. А вам надо открыть вот это, Remax Recordings. В общем, вы открываете Remax Recordings, чтобы преобразовать MKV в MP4. Вот. Смотрим здесь. Так. Выбираем видео, которое мы сейчас записывали. Вот я не знаю, что это у меня тут несколько видео. Какое мы записали? Надо по длиннее искать так это 256 килобайт это 56 мегабайт это 731 байт а это наверное, вообще проба вот это мы наверное записывали в википедию вот этого гонку гонконг выбираем вот эту папку у себя в компьютере нажимаем open open вот это видео, которое мы до, до этого записали в МКВ. И вот оно название. Это, в общем, моя папка в компьютере. Вот это формат МКВ. А здесь уже будет он преобразован в mp 4 Это называется у программистов рем, ремакс какой-то, в общем, на языке программистов. И он выполняется очень быстро, буквально 5 секунд. Нажимаете вот здесь ремакс. Кликаете ремакс. Вот и все. Все преобразовано в MP4. Нажимаете ОК. Написано запись ремакса. Ну, в общем, преобразовано. ОК. Все. Она у вас уже преобразована. Ну, для, для просто тут написано очистить. То есть это когда много видео, чтобы не заморачиваться. Тут можно очищать вот это, которую С чем вы работали. В общем. Очистить, в общем. Так. И все это можно закрывать. И теперь, в общем, вы смотрите, вот ваша папка. Ну, вы можете отсюда открыть, а можете открыть просто... <coughs> Не обязательно отсюда. Ну, так, быстрее можно открыть. Ну, чтобы понятно было, о чем я говорю. Можно отсюда открыть вот это Explorer. И найти здесь видео вот они видео и вот они смотрите вот что мы записывали видео вот это я пробовал нажимать сначала когда мы записывали википедию это вот это mkv файл, <coughs> файлы <coughs> и в общем а вот это что мы пре преобразовали в mp4 <coughs> вот это самый вот, но они практически не отличаются. Это мы вот этот преобразовали, ну на MP4 вот это верху MKV. Они видите, практически одинаковые по размеру. MKV только 57 и 980 килобайт, а это 58 240 килобайт. Но MP4 получился немножко побольше. <coughs> ну и все, его можно открыть и посмотреть, как он. Ну, я думаю, он будет нормально работать. Его можно тут открыть. Но ну, я в основном открываю. Ну, фото... Можно фото открыть, в принципе. Мне нравится фото открывать, потому что... Ну, то есть, его сразу можно отредактировать. Ну, вот что мы с вами записали. Вот это... Ну, что мы... А, мне еще нужно отрегулировать, <с> где у меня без... Это, в общем, у нас вот это пошло, вот мое видео дополнительное, вторая дорожка звуковая. Вот это, в общем... Что мы с вами записывали. У меня микрофоны орут. Ну, в общем, вот тут будет... Мы вот это записывали. Объяснял МКВ. Настройки. Сейчас будет видео Википедии. Вот оно, что мы с вами записали. То есть, вот видите, вот это, в общем, мы записали видео, и, и вот так быстро его на Ubisoft Studio, если вам, ну, если у вас MKV стоит формат, то есть, он преобразуется в MP4 очень быстро, и ну, буквально, вы видели на 2 секунды. В общем, это вот это, вы открываете, значит, файл в левом углу, вот, и там, в верхнем левом углу, и там написано Remax Recording's. Вот это и есть преобразование в, MP4, в МКВ в MP4. Вот, в общем, так вот все просто. <coughs> вот. Ну, еще тут можно посмотреть, еще я уже не помню, какие там еще есть форматы. Это вот пути. А, ну тут не увидишь. Ну, вот тут, в общем, я выбрал МКВ, мы преобразовали в MP4. Я не знаю, там, по-моему, еще какой-то есть формат. Ну, вот так вот, она быстро преобразовывается, если у вас когда была заморочка. Но если вам не, не хочется заморачивать, вы можете попробовать просто МКВ сменить на MP4 и ну поработать сразу в запись в MP4. Ну и сравнить, что у вас получается. Но ну, я вот так почему-то я выбрал МКВ. И я его быстро вот так преобразовываю. Ну, вот, в общем, все видео. Спасибо за просмотр.